Four, two, three, Летом забудь про учебу смелее, но приходится думать всем людям на свете, как его провести веселее. К примеру, разрисовать макеты, клоуна встретить, на миллениум влезть. Исследовать вещи, каких нет на свете, стать диджеем раз шесть. Давайте к нам ведь ай да, весь день сегодня жгут. А вы часто ощущаете скуку? Не знаете, куда себя деть, лезете на стену? Я, например, нет, потому что я знаю, где что проходит и куда можно пойти. Если у вас нет боязни клоунов, Алия сейчас говорит про колорофобию. И, кстати, в 2016 году в 20 странах было нашествие злых клоунов. Люди надевали э, злые костюмы и накидывались, запугивали других людей. В США, Канаде и Великобритании в некоторых регионах даже запретили появляться в костюме клоунов. Давай, продолжай там свой... Так вот, если вы не боитесь клоунов и не боитесь того, что кирпич башка попадет и больно будет, то мы идем туда... Лаборатория Балагур ставит спектакль длинно долго не смешно. Надеюсь, название не оправдано. О подробностях постановки узнаем у режиссера. Хотелось бы узнать три главных фактора успеха спектакля, чтобы понравится зрителям. Я не знаю, как я могу сказать за зрителя. Мы старались, чтобы это было. Ну, скажем так, странно, загадочно, интересно, немножко грязно по Сейчас я пойду попросить, блять, грим, чтобы они были немножко грязные рука, там это, вот немножко грязи добавим сейчас. вот. А как бы э, на самом деле, ну, скажем так, я не хочу сказать от зрителя за зрителя, что три главных фактора будет. Давайте посмотрим. Ой, А вы были когда-нибудь за кулисами спектакля? Уверены, что нет. Давайте посмотрим. Насколько серьезный у вас спектакль? Максимальная серьезность, самая серьезная серьезность Татарстана. Почему не Россия? Мы еще в пути. У лестницы есть какое-то предназначение? Нет. Итак, второе место – фестиваль черт-трюков. Вы думаете, так просто? А на самом деле это годы тренировок и сплоченность команды. Как проходят тренировки, узнаем у самих команд. Три важных фактора успеха выступления. А, настрой, я думаю, уверенность в себе и легкость в руках. Ну что ж, погнали, больше шума я вас не слышу. Давайте пошумим. Ну-ка, ну-ка, ну сметы, друзья. Мы готовы начинать. Мама и папа, вы лучшие! Итак, мы узнали, что для успеха в черединге нужна уверенность в себе. Но не все любят спорт, поэтому перемещаемся на следующую точку. Точка номер три. Черное озеро. Здесь проходит юбилейная ярмарка иллюстраторов. Свои работы представляют 36 художников и дизайнеров. Гости могут приобрести открытки, стикеры, плакаты, украшения, куклы, шопперы. Поддержать локальных дизайнеров совсем недорого. А вот, кстати, самая дорогая иллюстрация – это карта из книг про Винни Пуха. А недавно оригинал был продан за 430 тысяч фунтов при начальной стоимости 100 тысяч. Ну, забирай свой микрофон. Я иногда удивляюсь, откуда у нее в голове эти факты, но на самом деле наши дизайнеры не так дорого замахнулись. А откуда приходят идеи, узнала Салья. Где черпают вдохновение казанские дизайнеры и иллюстраторы? Сейчас узнаем. Где черпать вдохновение? А, мне кажется, у родных людей и близких. А, на самом деле из окружающего мира вот я небо, бесконечный источник вдохновения. С головы, природа, не знаю, другие работы тоже вдохновляют. А, второе, это на самом деле я велосипед люблю, и каждая вот, прогулка с велосипедом, все, полон энергии, сил. Mm. Я его черпаю в Пинтересте. А у меня есть своя формула вдохновения. Я скажу, что вдохновения, как такового, не существуют. И есть, когда есть время, когда есть материалы и когда есть желание, создается в совокупности то самое вдохновение, которое все ищут. Нигде работаешь и все. Здесь уже готовые творения, но процесс их создания далее по маршруту. Несмотря на погодные условия, мы добрались до четвертой точки нашего маршрута. Тут, конечно, происходит трэш, все летает, но ничего страшного. Здесь создавали арт-объекты, которые дальше будут выставлены в парке в первоздание. Кто у нас на площадке сейчас? Аккуратно. Хорошо, пожалуйста, будьте аккуратны. Западет мне на голову, будьте. Но не сворачивается брейк-данс Смотрите, танцуют Даже после дождя и такой разрухи наступает солнце Поэтому живите в кайф и ловите момент И всегда пробуйте себя в чем-то новом